Пешеходный переход и тротуар до городской больницы. Совсем недавно людям приходилось переходить дорогу по перекрестку, а до больницы и поликлиники идти по обочине дороги. Теперь эта проблема решена, и в этом видео я вам покажу новый пешеходный переход и новый тротуар. В конце августа предыдущего года я снимал на свой канал одно из самых первых видео про Полярный, где я точно также показывал эту проблему. Поэтому проблем быть не должна в принципе. А ранее забора, который вы видите на экране по краю тротуара, не было, и люди спокойно переходили дорогу в месте, где расположен Т-образный перекресток напротив детского сада. Переходить дорогу там люди были вынуждены за неимением другого пути подойти к городской больнице. Точнее, путь-то есть, но обход занимает от 10 минут, в зависимости от скорости ходьбы. Затем данный участок тротуара огородили забором. До тех пор, пока участок забора таинственно не исчез, гражданам приходилось перелезать через забор. Перехода там нет, а ближайший находится на расстоянии чуть менее 100 метров. Люди, идущие с больницы или поликлиники, также вынуждены перебегать дорогу в этом месте, потому как обход данного участка дороги до перехода составит уже более 300 метров. Путь до больницы не оборудован тротуаром и приходится идти по обочине. Именно этот народный переход и обсуждался в дискуссии, которую вы видели ранее. Сократить дорогу и перебежать ее в этом месте... Так делают практически все. Лично я и наблюдал граждан преклонного возраста, да и сам там хожу. Альтернатива есть, но переход находится не так близко. Можно проходить и по территории детского сада. Но двор данного учреждения не предназначен для сквозного прохода людей и иногда оказывается закрыт. Посмотрим, что же насчет данного народного перехода говорят правила дорожного Это детства. видео до сих пор доступно, и вы можете его посмотреть. Там я показывал перекресток, в котором была прорублена дырка ограждение этого перекрестка через которую люди проходили переходили извините дорогу по, по перекрестку и шли до больницы теперь эта проблема решена и я хочу вам показать что же на самом деле изменилось давайте посмотрим Мы бетон, здесь обустроили пешеходный переход со знаками. Давайте пока перейдем дорогу, вот как раз нас пропускает. здесь у нас имеется разница, здесь у нас имеется два знака. И вот он начинается тротуар, который был сделан из бетона, здесь точно также есть ограждение. Ну, принципе, давайте просто пройдемся, так по-быстрому посмотрим, как же здесь все обустроили. Здесь, судя по всему, было перенесено ограждение детского сада. То есть обустроили тротуар. Теперь людям, которые идут в больницу или в поликлинику, им не придется обходить это дело или идти под березой. На самом деле, до того, как этот тротуар был поставлен, здесь было очень мало места, чтобы пройти вот вот этими деревьями, и на самом деле, ну это было действительно испытание. Вот мы дошли до второго перехода. Он находится напротив магазина «Техноцентр». Вот здесь вот раньше была парковка. Она там, собственно говоря, сейчас и осталась, но часть этой парковки забрали под тротуар. Вот он, собственно говоря. За памятные времена людям приходилось э, переходить дорогу вот по этому перекрестку и идти вон там по дороге, собственно говоря, просто потому что у людей выбора не было. Теперь здесь обустроенный тротуар с ограждением, то есть машины просто физически не смогут на него заехать. Это тоже, я считаю, очень правильный шаг. И теперь самое главное, здесь можно ходить с колясками, не опасаясь за свою безопасность и безопасность своего ребенка. Просто потому, что здесь сделаны подъемы на тротуар. Я сейчас вам покажу, мы дойдем до него. Знаки парковки точно так же никуда не ушли, их оставили. То есть остались все в плюсы, и пешеходы, и водители. Водителям ездить парковаться, а пешеходам ездить ходить. Логично. Вот он, кстати, этот съезд. И мы, пошли, мы почти дошли до городской больницы. Собственно говоря, здесь мне остается лишь показать финальный участок тротуара. Вот получается финальный участок тротуара, который уже непосредственно примыкает к автомобильной стоянке больницы. И я думаю, мы дойдем вот до этих, до этих ворот. И я думаю, что все. Вот здесь у нас теперь вот так вот удобно ходить, потому что тротуар широкий. Опять-таки, которые отделяют тротуар от дороги. Ну, и, собственно говоря, вот мы дошли до конца нашего маршрута.